Я вот именно с этими трансформациями ощутила одиночество в своей семье среди друзей, чувствую себя в тотальной депрессии. Я вообще не знаю, стоит ли оно у меня. И даже сюда я попала тоже вот да. какой-то силой uh -huh. необъяснимой для меня. Uh -huh. Ну, я сидя, сидя здесь слушаю, думаю, это супер. Это супер. Значит, смотрите, состояние депрессии является наказанием и проблемой для людей низких каст. Почему? Потому что их сознание заточено таким способом, чтобы никогда не быть целостным, они должны жить вместе. Депрессия наступает у человека тогда, когда он внезапно становится целостным. То есть ему больше никто не нужен. Чтобы дополнять его до целого, закон этого мира говорит, человек не должен быть один. Почему? Потому что все вместе совокупное сознание людей на каждой кассе представляет собой единицу, достаточную единицу. Почему удельная величина этой единица на каждой касте своей? Для своего уровня вы обрели уже какую-то определенную целостность, и ваша каста начинает вас выталкивать, просто выталкивать как чужеродный элемент, это естественно. Вы понятно, это когда третий раз, четвертый раз тебя выталкивает, ты уже более или менее готов к этому процессу, а когда первый раз очень даже неприятненько. И возникает такое состояние как депрессия. Другое дело, что если для тебя вот это вот выталкивание, вот эти переходы уже становятся привычными, депрессия всякий раз воспринимается как сигнал, свершился, Значит, происходит переход. И как только происходит переход в другую касту, твоя единица опять становится неполноценной. То есть удельная величина ее недостаточна для того, чтобы быть опять самостоятельным. То есть опять начинаются нарабатываться какие-то связи. Только уже в другой касте депрессия, соответственно, проходит. Появляются новые знакомства, новые интересы, новые увлечения, новые возможности, и от депрессии не происходит и следа. Но вот момент перехода это как маленькая смерть. из одного социума вышел, в другой еще полноценно не вошел и чувствуешь себя ненужным. А все почему ненужным? Потому что ни у кого нет нужды дополнять тебя до целого, и у тебя нет нужды, чтобы тебя кто-то дополнял до целого. Ты сейчас сам. Просто это состояние непривычно, потому что первый раз происходит, да, опыта нет. Через некоторое время это пройдет, достаточно быстро это проходит, появляется новая сфера интересов, новая сфера увлечений, понимаешь, на самом деле это был просто переход. Просто переход первый раз достаточно болезнен, первый раз страшно, потом преподаван.